Не знаю, не слышал, не видел Может быть Это отдых Полный расслабон Ни о чем не думаешь Никаких тебе интернетов. Здесь, кстати, связь плохая очень. Всем привет. Это первый день нашего отдыха. Вчера мы сюда приехали, здесь заселились. Это морское? В рыбачье мы не попали. Когда я сниму полный обзор, расскажу более подробно, как здесь, что здесь. Вчера мы часов 19 где-то добрались до Рыбачьего. Но там не оказалось места, чтобы нам встать вместе машина с палаткой. Машину, то есть машину можно поставить отдельно. <coughs> палатку отдельно. На пляже машину на парковке. У нас так не устраивало. Поэтому мы не согласились там оставаться. И вернулись уже Поздно очень. Вот сюда в морское. Здесь нашли место. Недалеко от въезда. И поставили здесь повод Трасса, вот она рядом, вот машина проезжает. Наши соседи краснодара в принципе здесь неплохо приезжает развозная торговля а вот кстати машина стоит вот там девятка и продают овощи фрукты О. Кто-то уже купила, жена у меня. Сейчас пойдем купаться. Попробую поснимать под водой. Что-нибудь получится или нет. Вот наше расположение. 100 рублей бокчисарайские. Да? 100 рублей в Ну, они еще, они еще полежать должны. Понятно. Но они пахнут. персиком. Мест, Вы... Местные, значит, Да. да. Понятно. Спальник сейчас еще покажу наш. По поводу спальника. Спальник у нас полный. Вот я не знаю, полутора или двухместный. Даже можно сказать, что и двухместный. Вот туда метр восемьдесят нам хватает жены. Полноценные подушки, полноценное одеяло. Вот, пожалуйста, можно хоть зимой спать. Подложенное одеяло. Туристические коврики здесь. Ну и сумки от них так что у нас здесь полный люкс электрические приборы зачем ты взяла электрические приборы когда их втыкать некуда ну, уже не да нам да, тут ненадолго потом все равно снимем номер где-нибудь пока еще не знаем где там все это пригодится Ну вот так вот Вот такая кукуруза. 10 рублей. Большая, большая кукуруза Чайки вон прямо над нами летают. Пошли покупаемся, жарко мужчины. Все, пойдем, пойдем. Идем купаться. Плавись. Мама у нас все тренируется по фитнесу сам. Плаванием занимаешься? Да, так не действует, надо выключить. Чебанка, ли? ли? Народу очень много. Вторая половина августа. Мамка, на банане не хочешь? А? На банане не хочешь? На, нет. на катамаране? На катамаране можно. Да? Зажаришься? А? Зажаришься на катамаране обед салат с огурцами и помидорами а тем временем народ все подъезжает и отъезжает загорает купается местные через сарайские персики но они еще зеленоваты но от них запах не передаваем. Не передаваем, да? Ага. Ну на вкус какие? Еще не знаю, сто рублей стоит 4 штуки. Якобы тут килограмм. Нет, нет. Вот народ приехал искупался. Ну, сейчас уедет, например. Обзор из нашей палатки. Много не буду салаты крышить. чу каша есть, да. Полоски, людей вон какая большая полоска. Сыкой шатер, да? Интересно вон. Водоваться? Да. Чайки какие летают, блин, так низко. Добычу вы смотрю. Видимо, кто что плохо положил, то они хватает Сейчас, сейчас будем включать керосинку нашу керосинку поставим кашу подогревать и накроем стол наш сегодняшний обед бабочка мне залетела Ну, что приятного всем аппетита спасибо пожалуйста заезд в кемпинг здесь на заезде есть вот, магазинчик небольшой можно купить продукты прокат зонтов, душ туалет заезд стороны. Слева и справа. Толя 20 рублей, душ 100 рублей. С мусором еще пока не разобрались. Куда девать мусор? Мобильный Вся кинотеатр. И нос тоже. Снимали, похоже, там же, где и мы сейчас находимся. Да? Ничего себе ресторан! ранее невозможно больше 30 градусов что, где тут а вот купил рублей кукурузы виноград горячий мускат очень вкусный сладкий персики почем виноград не знаю почему, Ну, персики 100 рублей килограмм, Понятно. тут на 50 рублей. Это тут огурцы по 100 рублей на 37 рублей. Угу. Персики местные, да? Симферопольские? Бахчисарайские. А, Бахчисарайские. Виноград 100 рублей килограмм, но тут веточка на 50 рублей, по-моему. Понятно. Ну, у него там есть и соусы, и, и, и сосиски. Он продает и эти чипсы, и сухарики. Короче, мороженое, у там что-то конец. Все хорошо, но только вот пыль, пыль, пыльновато. Машины ездят туда-сюда, вот по этой дороге пыль поднимают. У нас сам. Никто не стоит с палатками, здесь только машины стоят. Да какая разница, а туда ведь тоже пыль летит. На ту Поэтому вся машина, вся палатка в хули. Так, ладно, это надо завернуть. Что, может, сейчас это не будем есть, mm -hmm. пока горячая вон будет. в одеяло, либо что, заверни, mm -hmm. чтобы не остыло. Понял? А что ты горячий хочешь есть? Ну, ладно. Ну, чтобы она тепленькая была, а что холодная? Ну, тут вот куда-нибудь, заверни в одеяло. Мы там завернем в полотенце. Там у нас есть. Ладно, пойдем. Так вот развозят фрукты, овощи, товары народного потребления. Поливать? Давай, кум, поливать. Чайки наглые летают, туристов обворовывают, велосипеде едут. Слопался пьезоэлемент в горелке. Креста зажигалка зажигает. Кинули капусту и перчик и убавили. Открываем банку тушенки. Добавили еще мизорчик с ручком с морковью, да? я уже весь мокрый, я уже весь мокрый, я для повара, готовят на этих кухнях, я не завидую. периодически помешивая наш чудо-супчик. Каши из да? Топор наше, а все остальное не наше. Закидываем картофель. Да, картошки-то много. Тушенку-то не буду а мы поперемся и пока. Ну что, есть место? Ну есть место. Ты что хочешь? картошку-то вывалить? Это вот уже не супчик. Тушку выберем, потому что вместо останется в твоем картошке. Умная мысля приходит после. Так, для аромата добавляем приправу, несколько горошин перца, хмели-сунели и лаврушку. Все, ждем дальше. Так, прошло 10 минут, пробуем сварилась не картошка. Подожди. Чай. Готово, да? Ну, ты сейчас на плите еще немножечко дойдет, Но встретится Всем. Ему местим. Ты все равно горячее не ешь. Естественно. Ну, все. все, наш супчик. Выключай. Готов. Да, выключаем горелочку. И оставляем его доводиться до нужной пенсии. А пока наш суп остывает, мы сходим, искупаемся. На морке. Всем приятного аппетита. У нас обед. Не диетическая еда, скажем так. Прогуляемся немного по кемпингу. начала до конца. Попробуем дойти вон до того маяка. Нет, сверх, в самом верху это башня, а вот слева шпиль какой-то. Вот это вот маяк похож. Люди приезжают на всем, на чем могут только. И с прицепами, с палаткой. Мусору, конечно, очень много, потому что здесь не предусмотрен вывоз мусора. Его же куда-то надевать все равно. С велосипедом. Да и просто с зонтом. Поднялись маленько. горку вот мы поднялись на маяк сейчас посмотрим как выглядит наш кемпинг этой горки вот он весь кемпинг кстати вот палаточка как у нас я посмотрел очень много таких палаток здесь вот вот кемпинг морское вот туда дальше вот за этой горкой небольшой то есть если отдыхать в этом кемпинге можно заодно и на экскурсию сходить. Вот на башню можно сходить, чебанкали. За башней вот этот вот. Городок из камней, которые мы в прошлом году снимали. Тут даже палаточка чья-то стоит. Прикольно. А, да, вот он, вот этот кемпинг тихийный который под башней так называемый мы практически до него дошли сансаныч они съедобные съедобные только отравишься ну вот дальше мы не пойдем да Там уже вот такой вот берег из больших камней Видно, насколько прозрачная вода Все камушки видно, да? Там дальше водоросли идут Здесь абсолютно никого нет вообще Один-два человека Вон гора, гора Орел, по-моему, снимается. да? а ну, это меганом, самый крайний гора Орел, значит там где-то новый свет пейзаж красивый, вон там горки вообще красота конечно в Крыму есть на что посмотреть есть чем полюбоваться. Решили готовый. спускаться по трассе вдоль трассы. Вот миндаль обнаружили. Yeah. Вот он да, да. Интересный такой, да. Yeah. А вон уже со скалупой. Сухие, я там вон еще это самое. Пожато что ли? Вон свежий, там, видишь? одну одно дерево миндаля. Последний наш закат. Появились облачка. даже начало море волноваться Но сейчас опять успокоился, ветер уменьшился карточка крутая у нас стоит золотая прям Мы поужинали. Сейчас у нас будет вечерний сеанс, и завтра будем собираться, наверное. Сначала узнаем, где мы можем снять жилье. И посмотрим. Не хочется долго искать, поэтому, возможно, даже опять в сутки. с как получится. Что, завтра позвоним все узнаем есть свободные места нет свободных мест и уже по ситуации будем наверное отправляться завтра всё. а пока мы доедаем десерт посмотрим сейчас какой-нибудь фильм и будем отходить ко сну Наша спальня ложа уже готова Мама там уже даже лежит Мама, ты лежишь что ли? Не слышит Все, до завтра